Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня хочу вам показать, как вяжется вот такой узор. Его раппорт по вертикали один ряд. Вязание прекрасно тянется, узор двусторонний. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 4 петли. Для примера я набрала 40 воздушных петель. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем одну петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем столбик без накида. 5 воздушных. В цепочке 2 петли пропускаем. И в третью и четвертую вяжем столбики без накида. Первый столбик. Второй столбик. Пять воздушных. Две петли пропускаем. в Следующие две петли по столбику без накида. 5 воздушных, 2 пропускаем, 2 столбика без накида. Такие арочки вяжем до конца ряда. В конце ряда последние 5 воздушных привязываем столбиком без накида к крайней петельке цепочки. Заканчиваем ряд одним столбиком и начинали с одного столбика. Второй ряд. Одна воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. Под первую арочку вяжем 4 столбика без накида. 5 воздушных и еще 4 столбика без накида по левой стороне арочки. Перехода между элементами нет, поэтому сразу начинаем обвязывать следующую арочку. 4 столбика без накида. пять воздушных. Четыре столбика без накида. Итак, обвязываем каждый следующий элемент. Я обвязала крайнюю арочку. Разворачиваем вязание и приступаем к третьему ряду. 3 воздушных петли подъема. Начинаем обвязывать первую арочку. 4 столбика без накида. 5 воздушных, 4 столбика без накида. Также без перехода обвязываем следующий элемент. Внизу между элементами у нас образуется вот такой треугольник. Так продолжаем вязать до конца ряда. Для начала следующего ряда снова вяжем 3 воздушных петли подъема. И обвязываем каждую арочку. Я связала небольшой образец. Край увязания сейчас вот такой ажурный и состоит из цепочек воздушных. В зависимости от того, что вы вяжете, можно оставить так или провязать завершающий ряд. Для этого делаем 3 воздушных петли подъема. И в каждую арочку вяжем 8 столбиков без накида.